Приветствую вас, я хочу представить вам сервер по тематике Tokyo Ghoul RP от молодой команды WECLINE. На данном сервере есть три SNF-фракции. Антейку, Ау и а также CCG. На наши серверы вы сможете устраивать рейды, механфайт и многое другое. IP и ссылка на дискорд сервер в описании. Давайте знаете, что сделаем? Это я себе оставлю как в будущем Это доказательство того, что, того, что у меня И будет вести запись. Вот здесь живет какой-то кекс под именем Ад, глава бандитов. Итак, ролик начался, но вы не понимаете, что происходит. А я играю за профессию полицейского, который может замаскироваться под кого угодно. Отработаем стандартную схему того, как можно отыграть РП за профессию полицейского под прикрытием. Здорово, мужики! в гости можно дружба Ча, я вот тут буду стоять. Тут нельзя стоять. Тут у тебя ты, за баррикады... ты тут считаешь, что ты за баррикады стоишь. Зачем здесь не отвечает? А как? Как принять? или mm -hmm. вот тут бегай. А как принять? Начин, начин. На о английском. о английском. Все, все, все нормально. Так, ребят. Или вот тут. Ух, блядь, ты что же делаешь? Пауэр -гейминг. Пауэр Гейминг против троих и более игровых персонажей. Вы вас... Значит... бегать чего здесь. Вот так, бегать. Двоих и более я хватануть могу. А, нет, двоих тут я могу нет. хватануть, троих нет. Так. Я тут понял. Маленький. так. Если бы как только меня впустили, я начал бы кого-то вязать сразу, то это бы выглядело не так красиво, как если бы я затянул немного эту рпшку. Некоторые подумают, что я нарушил правила соло рейда, но нет. Хозяин меня сам впустил по доброй воле. Я лишь с ним просто договорился, но он не знает, что я полицейский. Надо ограбить кого-то. Чтобы деньги были. Ребят, сейчас действовать или нет? Я не знаю даже. Я не знаю, сейчас или нет. начал что-то делать, когда их было трое в квартире, то это было бы нарушением правила ПГ, а также ФИРРРП, скорее всего, потому что я могу действовать против двоих людей, но против троих и более нет. С уходом третьего игрока у меня развязались руки, и мне оставалось выбрать только подходящий момент, чтобы связать одного и наставить оружие на другого, тем самым запустив у него правила ФИРРРП. Ну, что-то делать. Они кого-то еще хотят взять сюда. ТМП доставать не буду, по ней спалюсь сразу. Нужно сроки ареста сделать. двух пунктов можно максималку. Неподчинение полиции, вандализм, проигновение на чужую собственность. Покушение человека, оскорбление госслужащего ограбления. Так, настроим. Ну, типа трое. Надо, чтобы он вернулся. Бля, убили кого-то? Убил тварь ебаную. Ну ладно, бывает. Жду, когда наш челик придет домой, и я их уже начну вязать. Карты под стол, стволы на стол. Лицом к стене, быстро! лицом к стене я тебе говорю дернешься я буду стрелять лицом баттерфляй м4 феникс не дергайся я тебе говорю будешь развязываться я тебя пиздану я тебя а пиздану я, я тебя еще предупреждаю еще раз как ты вообще видишь что я развязываюсь ты дергаешь руками, какого хуя я тебе говорю? Ну да, действительно, зачем соблюдать правила, если можно их нарушать? Охуенная логика, ничего не скажешь. Потом же этот чел начал палить на весь сервак, какой у меня ник. Оба будете арестованы за нелегал. У тебя нелегальное оружие, у тебя 100% оно тоже есть. Проверь меня, я могу... Лицать. Гаус, МП7 и 14. -ый? У тебя в любом случае срок. Не дергайтесь, блядь, я говорю. Какого хуя вы дергаетесь туда-сюда? Открывай. Открывай, я тебе говорю. Открывай. Мы не можем... У нас на... Пароль тогда мне говори. Пароль говори мне. Ты только что при мне открывал, пароль я тебя еще раз спрашиваю. В тот момент я почему-то быстро подзабил на это, но оказывается, это нарушение правила нон-РП. У него завязаны руки, но он каким-то образом открывает эту дверцу, забирает оттуда деньги и быстро закрывает. А потом по требованию мента не может ее открыть снова. Просьба наборной администрации Беброграда. Ребят, в беседе, пожалуйста, скооперируйтесь, чтобы кто-нибудь один выдал ему наказание. А то он будет, вот, чувству, после этого видоса сидеть в вечном нон-РП. То есть ты ставишь защиту... Не знаю пароля, да, блядь? Ага. Я тебе говорил, ты будешь у нас тоже расстрелян, если ты будешь развязываться. Нелегальное оружие и маники. 420. Есть лицензия. Есть. Вот так вот, блядь. У, у тебя феррер-б, я выдаю Но тебе наказание. Тебе сказали, если ты будешь развязываться, будет расстрел. Ты все равно это начал делать, и я тебе угрожал оружием в этот момент. Ты развязался, ты, ты развязался. Человека, развязался, ты развязался. Я развязался, меня, когда ты меня обращал. На меня внимание, Я взял себе опять кегабишника. Я стану каким-нибудь, не знаю, наверное, бандитом под прикрытием Прошаренный бандос. Любое. Мощное какое падение с большой высоты, оно будет для меня фатальным, поэтому я, наверное, надену зонтик такой, который снижает скорость падения и дает возможность немного парить. Эй, народ, я с миром. Ухай, Давайте корешиться. Мужик, тот, что в хате, можно ближайший к у вас пересидеть. Я потом подскочу, принесу манники. Я шесть человек разобрал, это изи. С кем он бред базарит? Ради манников я готов на всё. Дэвид, сука, ты... А, а ну я тогда жалобе. приду в К. Он на жалобе. Он на жалобе. Давайте вы все съебетесь. по пока... пока я вам бошку не прострелял. А вот... Так, этот, а зачем который стрелять? Сидит... А ты Я тут с миром. Делаешь? Так, ты... Давай уйдешь. Так, ну пока он не особо приветливый. Есть, я пока не хочу. Ну и ладно. А... Хер с ним. Потом, значит, зайду. о о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. Этот байт, если его можно так назвать, я давно хотел вам показать в одном из своих прошлых роликов, но не получалось это тупо потому, что очень мало людей живет в элитном районе. Чувствую я после вот этого видео, люди там перестанут селиться вообще. Суть его в том, то, что чел, который застроился в доме в элитном районе, он начинает негодовать от того, что кто-то лазит по крыше его дома. С одной стороны, это возмущение оправдано. Он выкупил территорию, и он не хочет, чтобы кто-то левый лазил по крыше его дома. Но с другой стороны, правила считают иначе. По правилам Програда, крыши, домов в элитных районах считаются общественным местом. Это значит, что делать какие-либо криминальные действия за такие же криминальные профессии, это нарушение правил кровь ДРП. И вот тут уже владелец дома в элитном районе будет батиться на абсолютно любого прохожего, который просто заступил на его крышу или же стоит там какое-то время. И что он будет делать, угадайте с трех раз? Правильно, он будет доставать оружие и угрожать, а в случае чего еще и стрелять. Я тут сижу. И вс. Рышу, конечно да. Вышел. Вышел, вышел, вышел. Блять, забегает к нам, ещ хотит, помогите, вообще ебанул Да уйди ты с нашей этой. это моя хилка, отдай, блядь. Сука. Ну, что то такая себе крыша, на самом деле. Шуруй Шу сам. Ебался мы сейчас говорим. Ну, а нахуй ты на крышу наше стоишь, не понимаю. А я тебе говорю, отъебался. Да, Ебался нахуй. Ну, я сейчас крышу все равно делаю, типа, учебную похоже. Это как-то странно. Ты говоришь, что, что сейчас я застрою крышу, и мне будет вообще похеру, и ты все равно потом как-то агрессируешь и обращаешь на меня внимание. Ну, зачем? Пиздуй. Пусть стоит... Ну если он долбоёб, не понимает, что я говорят говорю. Да ты сам долбоб. Ну так давай долба по чужим ключем ходить. Ты, ты, плечем, что, плечем, ты, даёб, ты даёб, не будешь, я тебе кулаком пиздану, понял, нет? Еще раз. Меня кулаком пизданшь, я тебя пристрелю нахуй на месте. Ну, пизда, ну что дальше? Попробуй, попробуй. Там еще два человека вооруженных, тебя сразу ебальник разубьет. Да? Серьезно? И ты мне это на крышу этим угрожаешь, да? да? Спускайся, спускайся, спускайся, давай, спускайся. Теперь спустился за мной быстро. Серьезно! Блять? Сразу скажу то, что у того чела снизу нету Фир РП, он находился на достаточном расстоянии, чтобы что-то попробовать предпринять. А вот у челика, который бегает по крыше, уже есть кровь ДРП, а также Фир РП, потому что он достал, во-первых, оружие в общественном месте по правилам сервера, во-вторых, он достал оружие в ответ на мо ⁇ О последствиях этого удара я его предупреждал, остается дело за мной. Сюда, блядь, бегом, блядь, ты вышел. Сука, ты... вышел, вышел, сюда, блядь, вышел, ты чё, ёбнулся, сука, совсем, а ты чё, блядь, ты чё творишь, я обычный Тут гражданин, который живу, я не знаю, ты... да, блядь, не знаешь, вышел нахуй и дверь открыл, тебе оружием угрожали, ты, блядь, заходишь, жуй территорию, ментов, блядь вызов, я тебя уволю, нахуй. Вышел с территории, А ты так и будешь кричать из-за двери или что-то сделаешь, девочка, блядь, а Домой, но, дойди, я дай за... зайди, Мне нужен человек, который сейчас должен сюда выйти. Вышел, я тебе угрожаю оружием. Я раз. Два. Зайти, нахуй Вышел, горю сюда. А гражданский, отойдите, пожалуйста. У нас сейчас оперативное мероприятие происходит. Не мешайте, пожалуйста. Потом вы зайдете домой к себе. Вы потом к себе домой зайдете. Мне нужен человек, который у вас дома. Что тебе надо? Дай мне домой зайти. Хорошо, это будет не подчинение. Вы будете за это арестованы. Ха-ха-ха, я так угораю с этого человека, который кричал про Solar Raid. У него в итоге выходит нарушение Fear а также метагейминга. Метагейминг, потому что он не кричал, просто горланил про Solar Raid, а это нон-РП информация. Ну а Fear потому что он не слушался приказов полицейского с оружием. Ебать какой же классный получился. Это Рейд, блядь, меня Solar Raid. Нет, просто ну, прям как мне полицейского как бы въебали с вашей квартиры, ну, а, как бы. Это, ну, Нет. я могу надо. Ну, сейчас соблюдать спецназ за рейд. ФерРП. Фире РП у челика, которого я убил второго. И у того, кто мне не слушался. Я сейчас даже... Нет, я документ запишу, сделаю список пидорасов. Вот, открою. И теперь начнем по порядочку. Томиган, Фир РП. Фир РП плюс МГ. Далее. Чел, которого я убил. У него Кров ДРП плюс Фир РП. Плюс фир РП. А подождите, НЛР вообще как считается, нет? Основное. Запрещает помнить что-либо о вашей прошлой РП жизни. Он этого не помнил, не упоминал. Возвращаться к месту проведения рейда обыска захвата территории ближе, чем на 1.5.1 конструктивного пропа Грисмода. Рейда не было. Обыска тоже. Я ничего такого не делал. Я просто чела хотел вытащить на улицу, чтобы с ним разобраться. Обыскать его возможно. Но у меня даже обыска не состоялось, хотя комендантский час, вообще-то, как бы да. Но значит, по два нарушения у каждого. Просто я не хочу его встать. Я тут внутри А кто у нас на крыше? Я смотрю, если на крыше, сейчас кто-то не здесь. получится. Так. Yeah. Ну ебать, выйди и сделай что-нибудь, чтобы я что-то получил, давай. Ну, короче, не обращай внимания провокатор. Провокатор, чел. не обращай внимания смысле провокатор? Я стою на крыше, ничего такого не алмут. нарушаю. В чем проблема? Алмут не алмут мне похуй, алмут не это, это имя чье-то или что? Или у тебя пластинку заклинило, сука? Да все, рот, Иначе рот, что это? ты мне сделаешь? Закрой рот. Ты сидишь, блядь, из-за пропов мне что-то кричишь. Кто, блядь, из нас еще борзы и смелый да, двоих? Я давай, скажи мне. А, хуй. а ты такой же языкаст ты будешь, если ты на улицу выйдешь? А шо, шо, он на на Тебе просто. мешает общаться, твой низкий окил, блядь, долбоеб. Стой, стой на месте. Ну, я стою. Теперь за мной спускайся медленно, доставай толпы. оружие. А за мной какая? медленно спускайся, не доставай оружие. Достанешь оружие, я буду вынужден в тебя выпустить всю обойму. У меня нет оружия. А зачем я за тобой идти, я не понимаю. Вниз, спускай. за мной спускаемся. Раз. Два. Теперь к стене. Два. Ты меня чё за оскорбление будешь садить, хотя сам первый и начал. Прово я хоть и байтер в горисмоде, хоть и душнила, хоть и барабанщик, но все же голова на плечах у меня есть, и я не видел, кто мне конкретно и что говорит, я просто слышал что-то и отвечал. Но вы скажете, так вот же, у тебя есть отображение вось чата, и там написано имя. Поздравляю, ребята, вы нарушили правила нон-рп. Да, я конечно же видел, кто по имени конкретно мне что говорил, но я эту информацию не буду использовать в ролевой игре. Я лучше дождусь такого момента, когда они лицом к лицу мне что-то конкретное скажут, чтобы я мог взаимодействовать конкретно с ними. Я? Кто провоцировал? У тебя М4? Ты провоцируешь. Ну. У тебя М4 найдено. Откуда? Лицензия. мы рассмотре. Выиграет ролл пойдет дальше. Ну я, скорее всего, его проиграю, давай. Лицензия действительно, тогда всего доброго и больше не хулиганит. Как засунуть жопу, как? Дай пройти меня, дай мне пройти. Нет бы диалог, но, сука, он молчит. КГБ-стик, вот этот человек справа, он предлагает сука, деваться Сука, я не могу. В чем дело? Это... Я думаю, я думаю, согласиться или отказаться? От чего? Да нахуй чего ты ко мне пристал? пристал блядь. Я не понял, сейчас встаньте лицом да, к стене. У нас да, пойди, лицом пойди. говорю к стене, встаньте а, какого? Ты вышел. Выходи из дома. Причину? Вышел. Нас Сюда я говорю, я вышел. На при... улицу. На улицу вышел, я тебе говорю, раз. На Я улицу выйдет, ты не что, глухой, что ты ли? на иначе... Я пройти хочу. Иначе Я на улицу, смотрел. ко мне выйди! Вы просто пошел пошел поговорили пошел, пошел На улицу, блять, выйди, сука, иначе я тебя Причина. тут тоже Причина. расстреляю! Алё, бля! Причина на заявление оскорбления меня госсотрудника, улица. вышел на улицу Вы два. Последнее тебе, предупреждение! Он, он, мне... он мне сделал каком металл! Я, да я ты его меня, не обзывал, он до меня доебался! Аааа! Что за ебалю, что блять тут творится? А там? понял. Фа понял. Блять, ну да, это понятно. пиздец, сука, Блядь, да, ну боялся, что это за маху? Он, Он просто хотел. Бедорасы ебаны. Вы сами оскорбляете ГОСов, потом удивляйтесь, что вам, к вам применяют меры какие-то. Ну пиздец, ну что это за хуйня, блядь? Сука, ну твою мать. Теперь и у нас получает фер блядь. Не права, первых заходить на чужую собственность. Это, во-первых. Во-вторых, это правда. Ходишь дом, когда ты должен был вытащить Серьезно? нашего из дома, а не заходить в него. Серьезно? Мне ты чел не подчиняется, я не имею номер. права его вытащить из дома? Ты не имеешь ты не права заходить, заходить в дом. А, ты, то, то есть, есть я должен, должен это оставить должен без, без какого-то внимания, да? Во-первых, должен ты был взять сначала ордер. Ордер а на то, чтобы ордера, человека вытащить на наш... из дома, правильно понимаешь? Ты на нашу территорию зашел без причины. Ты нашу территорию заходишь, и нельзя Причина была... Почему ты сейчас врешь? Он не врет, он прав, причины не было. Ты провоцировать начинаешь. Стоишь специально на крыше, а, -а, -а. кидаешь э, какие-то глупые реплики в нашу сторону. Реплики глупые. Шаришь, в общем, я стою на крыше, а, ты, ты глупые начинаешь глупые. С своими друзьями говорить о том, что вот если сейчас кто-то там не следит кому-то будет пизда и все такое. но естественно, я тебе отвечаю так же. Че, хавать буду ну, Ты стоишь на крыше, так ты кидаешь глупые реплики, мы просим. Реплики это, какие? Я поможет. просто молча встал на крышу, это ты среагировал. Я никто не заставлял на это реагировать. Нет, нет, нет. нет. Что нет? Второй раз именно вот последний, если говорить именно об этом. Мы общаемся внутри с друзьями, ты просто реплики глупые кидаешь. Какие реплики я глупые кидают второй раз? Мне демку поднять где видно то, что я просто молча встал на крыше во второй раз, и ты начал сам говорить о том, что если кто-то не слезет с да. крыши, то ему будет пизда. Что, ну, то есть ты согласен с тем то, что ты сейчас пиздишь? На крыше зачем стоишь? На крыше зачем стоишь? Хочу мне нет, мне что не что запрещено не ничем. Нет. Провокации на нет, что? Я стою на крыше. Выводит... Нет, не Очевидно. то, что провокация, он специально выводит на конфликт. Стоя на Каким крыше, образом? 13... Ты сам на этот конфликт не идешь, начиная как-то провоцировать это, полицейского, нет, ты в курсе? Страта, нет, нет мы не, не ты это. провоцируешь, стоишь на нашей крыше. Что мы еще Каким считаем? образом я тебя а провоцирую? Я стою просто вопрос. на крыше. Это общественное место, по правилам сервера это не запрещено ничем. Крыша, это не общественное место, по правилам сервера. Крыша домов в Элитке, разве не общественное место? Это это общественное ну, это просто место. Написано... А, бородом, нет, да, это общественное просто. место. Но это наше. Ну так ты определись, место. что я общественное, что, что не общественное, да. подучи правила, а потом претензии кидай. Я, я перепутал. я перепутал, Да я ты вспомнил. в этой жалобе и... за... достаточно и... много и... чего перепутал. Что это То есть ты не стоишь на нашей крыше и специально не выводишь на конфликт. Зачем мне тебя выводить на конфликт? Ты сам на него найдешь спокойно. Ты стоишь на нашей крыше а ты менту угрожаешь то ну, что ему надо. будет так, если он не слезет как нормально нет ну, там не нет это у меня Но, там получается это тоже претензия есть и что, же, и, сжалаты, и, я я есть. что происходит в этом в этом вообще чем дальше разговаривать будем мне даст кто-нибудь их до конца уже интеллектуально изнасиловать или нет? Кому ты будешь интеллектуально насиловать? Ты? Я уже в процессе, не, не чувствуешь? Еще, вот такой, реплик, реплик, а, глупая, стороны, не еще одна реплика глупая твоя с твоей стороны Еще одна реплика глупая? Ну оба, давай, оба оба оба оба пристряни что-нибудь Тише Ты предупреждение будешь а выдавать? Ты не в том положении, чтобы предупреждение выдавать Ты сейчас на жалобе терпила, ты потерпевший Тихо, либо 1.21 получится. Так, Симтика, смотрите, мне нарком сказал заниматься данной жалобой. Разъясните мне суть, что происходит, за что жалоба. Короче, что-то начал там бубнить, начали с ним с перепалку. Он его увел куда-то, я так понял, на оружие проверились, он выиграл броню. Потом, знаешь, э, какая-то перепалка, у него была с ментом, ну, я стою в двери, он стоит, заходит на территорию, они там общаются с ним, он залетает на нашу территорию, начинает угрожать стволом, потом, когда КС стоит уже в двери, этот шокером, его бьет и заходит в дом, ну, там, наверное, второе, что и за это он, и за это он получает, ну, больше Соларейд и Нон РП, потому что мы затруднимся, что-нибудь, а чё, кого я рейдил-то? Ну, смотри, Но ты... Рейдил. Давайте рейдил. один кто-нибудь будет я говорить, я, делал... я не хочу а, как-то в конфронтацию как вступать да, с нет, кучей людей. Ну, ты уже... Ты уже рассказал. Что ты рассказал? Ну, один рассказал, еще второй будет то же самое пересказывать или Но что? Он пояснил за... Ты стоишь что всю разборку, вала и и вообще ты тут никак вообще не фигурируешь, понимаешь? Если этот может хоть что-то сказать, то ты просто стоишь, тут существуешь тупо и все. Адеквате, я полностью адекватен, да. я никого да. из них да даже не оскорбил, понимаешь? Я говорю просто он факт да, того, не что не бросает, его присутствие тут обосирает. ну, в принципе, бесполезное. Да, да, для тебя ебать не да, должно. Чего мое присутствие? Надо, не надо. Я являюсь участником жалобы. Закуси жало на... Так, ладно, я все так, ну тут ну да, а я, я могу что-то рассказать или вы просто будете платить, платить, обсуждать, как бы меня искуснее в бан закинуть. Не, хорошо. Ну, быстро скажет, а, хорошо, Я стою на крыше, которая прописана как общественное место в правилах 1.16 Кров ДРП, а именно крыши домов в элитном районе считаются общественным местом. Я могу там делать что угодно, но, естественно, в рамках разумного. Например, не могу строить дома какие-то, а находиться там мне никто не запрещал. Тем более... Я этот КГБшник а Я был в маскировке какое-то время Потом второй раз я пришел без маскировки Это надо запомнить Это надо запомнить Далее, ну я никак не мешал Начнем с этого, постройки твоей Или же процессу строительства Вы сами охотно как-то шли на конфликт Используя там то сосихуй То еще что-то Вот Дальше это дошло тупо до того Что ты поднялся ёбнул кулаком Я это посчитал за попытку нанести вред сотруднику полиции, достал пистолет и попросил тебя спуститься, если не ошибаюсь. Вот. Хотел тебе выписать либо штраф, либо срок за то, что ты наносишь вред сотруднику полиции. Твой друг достал оружие и тут же отлетел на спавн, потому что я по фасту среагировал и ебнул его. В этот момент, когда тебе угрожали оружием, ты достал оружие в ответ и тоже отлетел на спавн. А твой вот этот вот друг... Сожитель твой. Он побежал домой, но я его настиг и сказал ему выйти на улицу, встать лицом к стене. Во-первых, тогда еще, могу ошибаться, но еще шел камчас. Оставалось не так много времени, но все же время было. Я был в полном праве его обыскать на наличие оружия, поскольку он тут живет он тут тусуется, и его два друга хотели убить сотрудника полиции. Один из них достал оружие на сотрудника полиции уже без маскировки, потому что когда я стрелял, маскировка уже пропала. Вот. Ему это никак не помешало достать оружие в ответ. Меня не слушается Томмиган, моих приказов конкретных к нему выйти на улицу для того, чтобы я мог что-то дальше предпринять. Он просто э, стоит у себя в квартире и потом заходит за пропы. Оттуда он уже когда я типа отвлекаюсь, но в все же мое внимание направлено на то, чтобы вывести из квартиры. Он берет, достает оружие и меня убивает. Причем он достает оружие тогда, когда у меня в руках было постоянно оружие, а именно Дигл. Он меня убивает в этот момент и в момент, когда я его прошу уже нормально выйти на улицу и угрожая ему Прямо оружием. Он мне рассказывает э, за нарушение каких-то конкретных правил. Солорейт и так далее. Он скачет из РП. В нон-РП разговоры, пересказывая мне какие-то пункты правил. А это нарушение правила МГ. Это нарушение правила МГ. Вторая жизнь начинается у меня. И я в этот момент э, уже забываю про то, кто меня как убил, с какого оружия. Я забываю про подробности и просто нахожусь на крыше, но уже без маскировки какого-то там, не знаю, гражданского, бандита или фармила. То есть я был полностью в обмундировании КГБ. И что? Я пришел на место рейда или, или что? Ты в соло проник на чужую территорию без ордера, без Каким образом я проник? Слушай, я... Я на... выслушал подождите, то, что ты говоришь. Будь добр закусить догадывать. свое жало нахуй Пусть и послушать говорите, то, что подождите. я рассказываю. Подождите. Пусть пока он тут нам байки расскажет. Потом байки расскажет а если старайтесь. я сейчас вытащу демку это будет также байка или же будет являться в Далее, я прихожу во вторую свою РП жизнь КГБшника, уже без маскировки Сто... Стою на крыше, я при этом ничего не говорю такого, я просто молча там нахожусь Они то ли по камере, то ли еще как-то увидели то, что на крыше кто-то стоит В итоге они берут, выкидывают такие фразы из разряда Вот, там сейчас кто-то на крыше лазит, а кто у нас на крыше? Вот если он сейчас не слезет, то ему будет пизда Ну, я как бы, естественно, отвечаю, а ты выйди и скажи это сейчас прямо мне, тому, кто стоит на крыше После этого начались уже ну, оскорбления турона друг друга. Но поскольку я слышу только голос человека, но не вижу, кто конкретно со мной говорит, я не могу опираться тупо на вот этот индикатор voice чата, что вот мне этот игрок сказал, а потом я его увидел с этим ником и также его арестовал. Нет, ко мне сам он потом залез на крышу. А я ему говорю, типа голос похожий, давайте как ли лицом к стене станем, я осмотрю вас и все. Я смотрел его на наличие нелегала, нашел М4, мы отыграли ролл, который я проиграл, и я его отпустил. Сказал впредь больше, давайте без каких-то перепалок и дерзостей, потому что на месте гражданского, который стоял на крыше, мог бы оказаться я. Я тебе даже услугу, понимаешь, оказал, чтобы тебя не сажать. Хотя я мог выдумать кучу причин, почему и как я узнал твой голос и узнал, что это ты мне оскорбления говорил, узнал, что это ты говорил мне соси -хуй и так далее. Жду от тебя Стас большое огромное спасибо. Вот Стоит уже милиционер и еще какой-то тоже гос. Они там стоят, о чем-то разговаривают. Я спрашиваю, в чем дело, но мне милиционер что-то пока рассказывает, типа ему кто-то что-то предложил из этих троих жильцов. В этот момент один из этих троих людей а конкретно я сейчас даже ник скажу Прошаренный бандит за випку У него еще болван какой-то стоит на аватарке Он берет и посылает мента нахуй А для меня и для любого госа это красный свет для того, чтобы взять человека и арестовать за оскорбление госсотрудника Нельзя оскорбить кого-то, можно оскорбиться То есть если я тебя каким-нибудь выебнем корявым назову, это ты не оскорбишься, да? Если я конкретно тебе это адресую ну в принципе будет немножко обидно а будет обидно да ну хорошо тогда хорошо, тоже точно. полицейскому было обидно значит условно на том ну, что полицейского это обидело это нарушение законов города за которые предусмотрено наказание далее я начинаю угрожать оружием и просить ему просить его выйти со мной как бы на улицу побеседовать и также чтобы его обыскать он стоит у себя вот Отчертим, например, линию. Он здесь вот, вот тут порог находится. Я, это он, который стоит на пороге дома. И он стоит мне с дома, говорит типа, «Э, вы не имеете права, это рейд и все такое. Ну, как с башкой в порядке все, нет? Ты чела оскорбляешь, полицейского, тебе хотят за это потом после вот этого расстрела второго человека. Достает оружие Томиган и берет меня, убивает. И он достает это оружие в ответ на оружие мое. Да мне задали Горь. вопрос, хуй ты вылезаешь. Есть. Он берет эмпу, получается, или что там у него. И ногой за... на порог немного наших похез такой. Костей... Это что? Это не убывка. Хотя он убил. Это душный ло называется. Обход, называется. Один день банна байфорточка. Да, Хочешь. Но я себя здесь нарушений не вижу. Нет нарушений, ну ладно. Именно у меня быстро. Он, блять, хотел до меня доебаться за то, что я на порог зашел, сука, серьезно? Маники поставим, чтобы услышать звук манипринтеров и покука лекать в 9.1.1, либо что-нибудь еще. А, ну, больше я не могу предположить вариантов. З -з Зачем он стоит на нашей крыше. На крыше бандитов. Откуда значит эта крыша? Крыша бандитов, бля. Это прежде всего крыша элитного района кого-то дома. По Кукарегань, бля. Блядь, нет На Кукарегане ну, больше я тебе знаешь, скажу, знаешь, что похоже? -то, то что бандиты. ты хотел ты сейчас делаешь? доебаться за то, что я вступил на твой порог и считается ли это за рейд? Вот это похоже на Кукарегане. Да я вопрос задал админу. Я понимаю, что Душнилова. Я понимаю, что Душнилова. Так же он. Т то есть ты это сознательно делаешь? Ну вот это сознательно делаешь. Пытаешься нас либо провоцировать, либо ждешь, когда... Как, блядь, я стою на крыше, ты начинаешь меня хуями крыть своими друзьями. Иди на другую крышу, стой, хуй ты на стоишь, не понимаю. Тут люди живут. На пустой крыше смысл Мало стоять. Молодец, чем они занимаются. Так, тогда да я что, понимаю, жалоба вытруется? разобрана, вы будете ретернуты в удачные игры. А почему, подожди, ретернуты? Вы можете быть свободны, и вы тоже. А ну, почему? Ну, все, в принципе, на вас. Я не, не вижу нарушений у вас. А, так как у них вы... же есть. Ну вот он, да а ты почти не дал то, что вы зашли на порог Я об этом нарушении как такового не вижу. Ну так у него же есть нарушения кроуфдрп и Фер РП два раза. А, извиняюсь, извиняюсь. Кроуф ДРП и Ферр. два Ферр ну, РП. Ну, кроудер П почему? А, потому что. А, ты на меня оружие навел, потом отвлекнулся на моего друга, убил, я застал ее уже в ответ. Ну, потому что страшно было. Потому что страшно было, ты не а должен это был РП доставать. 2, Первый раз, потому что что? Первый раз ты залез ко мне да на крышу, начал достала... бить меня, я достал оружие, а потом бахнул твоего друга, который достал оружие в ответ, и ты в этот момент тоже достал оружие, и тоже за это отлетел на спавн. А в этом есть кроф ДРП, ты в людном месте достаешь оружие и начинаешь мне угрожать. Второе, Фир РП, в том, что ты когда хотел просто зайти домой, ты видел вооруженных полицейских, один из которых настроен агрессивно, ты заходишь немножечко за порог, достаешь оружие и начинаешь угрожать в ответ полиции. За это ты опять отлетел на спавн В этом и весь твой Фир РП. Сколько там было полицейских? Три. Mm, так. А, знаешь что? что, за... что мне такое еще кукнуть? Да я даже не знаю. Синнаде рекомендую, попей пару таблеток пронесет. Да я понял, понял. Тебе тоже. Там не ну, зачем? Если что... ситу... а не согласны, подавать подавайте жалобу на фу. микро забанов, вот что? Я говорю, если вы не согласны с ваном, подавайте жалобу на футбору. Ну ладно. А Май теперь мне. сюда Томигана. Который в РП Вы очень сильно разглагольствовал я... я... Не на плачу гейминг я слышу тебя в этом У тебя не только метагейминг, у тебя два эфира РП Алло, я нажал адек Ну ты же понимаешь, что у тебя как бы на НРП Ты что? не имеешь права поднять чужую собственность Ты не имеешь права да спать на чужую собственность Ты давай отдыхай, хай. Терночный я Тебя, да ты, ты начал, начал еще до этого, я тебе разговариваю. Это... Я вас всех повыслушивал. Я тебе еще раз объясню. Пожалуйста. Но я кое-что уточниться-то у Бивасика. Что тут того зашел все-таки? Сейчас я даже не отправила читаю. Ну, хорошо, давайте, хорошо. уточняйте, потом тогда выдаешь ему наказание, я пойду поиграю. Да, давай, пока, пока, пока. Здорово! Нельзя, покиньте меня. меня серьезно? А чё нож что достал? Я ж без Я агрессии... Ловлю. Я ж без агрессии пришел. Зачем Чем да. В проблема-то? Ты делаешь, блядь? Ты чё, совсем?